трейдингу ну а мы с вами давайте начнем индикатор страха и жадности находится в зоне экстремального страха показывает отметочку 23 тепловая карта криптовалют находится в разнонаправленной динамике обратите внимание индикаторы по главной криптовалюте рисуют зону продаж за последние сутки у нас было ликвидировано 59, почти 60 тысяч трейдеров на общую сумму практически в 250 миллионов долларов США и в основном потери несут лонговые позиции. Давайте также посмотрим, что у нас с соотношением коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас незначительно, но все-таки доминируют лонговые позиции 50,34%. Индекс альтсезона у нас зашкаливает на отметку 94, на рынке по-прежнему доминируют альткоины. Давайте сразу посмотрим на доминацию. Обратите внимание, на дневном таймфрейме мы продолжаем нисходящую динамику, я уже об этом говорил. Вероятность такого сценария очень высокая, поскольку сейчас большинство трейдеров, конечно же, пытаются вложиться в эфир в ожидании того, что произойдет после того, как будет изменен консенсус в этом блокчейне. Когда эфир перейдет с технологии Proof of Work, технологии консенсуса на Proof of Stake, Основная масса инвесторов ожидает, что произойдет рост, поэтому откуп эфира по-прежнему происходит. За последние 18 месяцев, по данным аналитической платформы Glass Glassnode, адреса, содержащие более 32 эфира, достигли своего all-time high. Это связано с тем, что инвесторам потребуется не менее 32 эфира для того, чтобы стать валидаторами в новом механизме консенсуса. При этом большинство трейдеров по-прежнему ожидают падения до этой даты, эфира в том числе и рынка в целом. Обратите внимание на индикатор 200 недельный скользящий средний. Это тепловой индикатор, который показывает наиболее вероятностные движения цены от 200 недельной средней скользящей. Также обратите внимание, что всегда, когда индикатор находился в темно-синем цвете или фиолетовом цвете, биткоин начинал рост. Обратите внимание, сейчас мы пересекли 200 недельную среднюю скользящую по этому индикатору и сейчас здесь у нас есть попытка некой консолидации возможно конечно уход чуть чуть ниже либо вот такое динамичное движение здесь но при этом сейчас один из наилучших периодов для принятия инвестиционных решений на долгосрочной основе давайте перейдем к графикам и посмотрим что нам показывает сегодня график биткоина с точки зрения технического анализа В первую очередь хочу обратить внимание на то что у нас сейчас Происходит по основному набору моих индикаторов Посмотрим, что рисует Cypher Обратите внимание, у нас идет загиб по волне моментума Сейчас есть отрисовка сигнала на вход в позицию Также индикаторы подсвечивают мне некую дивергенцию незначительную Но при всем при этом мы достаточно слабы для роста И эта слабость обусловлена в том числе и внутрисетевой активностью Также индикатор COG сейчас находится в параллеле со своим сигналом И не пересекает кривую на часовом таймфрейме мы сейчас пытались порасти но опять-таки как я уже сказал достаточно серьезная слабость не дает вырваться вверх и эта слабость обусловлена тем что большинство инвесторов в том числе имеется в виду долгосрочных инвесторов по данным Glass ноут в последнем недельном отчете информация публикуется на нашем канале в телеграме так что если вы не подписаны еще раз рекомендую обязательно подписаться и здесь речь идет о том что медвежий рынок 22 года продолжается и явно сказался на совокупной базе инвесторов биткоин. То есть инвесторы биткоина сейчас среди ходлеров все еще наблюдаются с крепкими руками, о чем свидетельствует снижение показателей продолжительности жизни и быки все еще не могут установить значимый восходящий тренд. Психология модели расходов инвесторов остается твердой на территории медвежьего рынка, поскольку Любые ралли бычьи имеются в виду очень быстро продаются, а выходная ликвидность берется на уровне базовой стоимости или около нее. Учитывая нынешнюю удивительную низкую базу активных пользователей, можно считать, что. Достаточно впечатляющим тот факт удержания 20 тысяч долларов до настоящего времени, остается вероятным, что биткоин по-прежнему будет находиться в нижней части диапазона формирования дна, и исторически это формирование будет похоже на все предыдущие медвежьи рынки. И если мы с вами посмотрим сейчас на график с точки зрения внутрисетевой активности, обратите внимание, у меня сейчас на графике индикатор хэш рибнс. Мы с вами его уже смотрели, а также два индикатора MVR VZ Score и NVT Ratio, одни из самых важных. И действительно сильных индикаторов, которые оценивают внутрисетевую активность биткоина, а также показывают его циклы. И мы с вами в недавних обзорах говорили о том, что индикатор hash ribbons нарисовал нам покупку. Во все предыдущие периоды появление такого сигнала ознаменовало рост. Обратите внимание, и все предыдущие периоды было то же самое. 21, 20, 19 год, все время начинался рост. Могла быть какая-то нисходящая динамика локальная, после чего начинался рост. Но я хочу обратить внимание на очень важный фактор. Всегда, когда на этом индикаторе появлялся сигнал на покупку, обратите внимание, дневной таймфрейм 8 августа 2021 года. И сейчас мы поставим недельный таймфрейм. Сигнал точно такой же на недельном таймфрейме. Если мы переместим с вами направляющую вертикальную на отметку 30 ноября 2020 года и перейдем на дневной таймфрейм, мы с вами увидим, что здесь тоже индикатор подсвечивает зону покупок. Ну а если мы на дневном таймфрейме поставим направляющую на сегодняшнюю зону покупок и подсветку индикатора и перейдем на недельный таймфрейм, то мы увидим, что на недельном таймфрейме подтверждение по сложности сети, по индикатору hash ribbons на сегодняшний день пока еще нет. Однако при этом MVRV Z-Score находится уже в достаточно серьезной глобальной перепроданности. Индикатор нам показывает сейчас отметочку минус 0,1. Но ранее, если мы с вами посмотрим, обратите внимание вот здесь на желтые цифры, мы тоже достигали и минус 0,04, и минус 0,1, и 0,1, и 0,12. То есть сейчас идет формирование дна. И посмотрите, какой длительный период был в 2018 до 2019 -го года. Такой же период, если мы сейчас проведем аналогию с теми, аналитическими изысканиями, которые проводит Glassnode, то, скорее всего, мы, да, в действительности находимся на стадии формирования дна, но это формирование может все еще продолжиться. Также аналитики Glassnode говорили о том, что сейчас достаточно низкий порог активных адресов, и мы можем с вами это видеть на индикаторе. Обратите внимание, индикатор активных адресов, но здесь речь идет о тренде в активных адресах. Внимание, сейчас у нас красная зона и Активные адреса в действительности снижаются. Если мы перейдем на недельный таймфрейм, мы получим точно такое же подтверждение. Также хочу обратить внимание на индикатор Sopr. Для тех, кто не знает, Sopr это достаточно простой индикатор. Он рассчитывается на основе данных о потраченных выходах. Это реализованная стоимость, деленная на стоимость при создании выхода. То он нам тоже показывает динамику медвежьего тренда как на недельном таймфрейме также и на дневном обратите внимание сейчас у нас на краткосроке на 6 часовом таймфрейме сетка супер по-прежнему находится в красной динамике есть некий загиб по оранжевым кривым говорящий о том что мы можем порасти но если посмотрим на нижний индикатор волчиста это мы видим что такой прирост достаточно незначительный, то есть мы находимся где-то примерно в средних значениях, свечка Хайконеша уже затухает, при этом индикатор нам подсвечивает все-таки на сегодняшний момент доминацию быков. Но если мы посмотрим на более старшие таймфреймы, например, на дневной таймфрейм, то мы увидим однозначную медвежью доминацию. Также в медвежьей зоне по-прежнему находится волчья стая, немножко тянется в средние значения, но очень большая сейчас неопределенность. Мы видим, что у нас подрисован волчок на графике. И, скорее всего, мы по-прежнему находимся в ожидании. Если мы посмотрим внимательно на график, то мы уперлись в пунктирную трендовую паутину на отметочку 20450-460 где-то примерно. Следующее сопротивление у нас на отметке 2850. То есть, где-то 2600. Вот эта вот зона является главным интересом со стороны продавцов. Преодоление этой зоны имеет ключевое значение. Выше у нас 20000. 900. Также хочу обратить ваше внимание, что если мы посмотрим на другой набор индикаторов, в первую очередь хочу показать сетку и e один из любимых моих индикаторов, то на дневном таймфрейме эта сеточка потихонечку загибается вниз. Идет прорыв вот этого восходящего канала. Если говорить же о том, как ведут себя графические паттерны, я уже многократно говорю о том, что для меня паттерн это 1% вероятности. И если мы сейчас построим с вами проекцию по медвежьему флагу, по его флагштоку, то мы видим куда мы должны прийти в случае отработки данного паттерна но если говорить о сетке и my ribbon то мы сейчас пытаемся потянуться к ней чуть-чуть повыше обратите внимание объемы как я уже сказал находятся в зоне 20 с половиной примерно до 21 и сейчас наша задача попытаться потянуться в те значения если мы посмотрим на индикатор сентимента то он нам показывает попыточку роста в данный момент на мой взгляд достаточно низкие объемы и низкая ликвидность рынка именно рынка биткоинов может не позволить нам сейчас это сделать обычно цена всегда возвращается к сетке и ribbon но если сетка завернется вниз то у нас может произойти вот такая вот картина цена не вернется к сетке а начнет двигаться вместе с ней на понижение после чего уйдет в боковую динамику сейчас для нас самое важное удержать отметочку 19 20 это предыдущий all-time high если мы ее удержим то попытка роста все-таки будет если же нет то мы повалимся не я все еще ожидаю ухода на некую капитуляцию для меня капитуляция по-прежнему сохраняется в зоне примерно плюс минус 15 тысяч это может быть 17 это может быть 14 но куда-то вот туда и если мы там удерживаемся то все хорошо отсюда пойдем вверх также сохраняется и вариант что у нас удержит предыдущий лой на зоне где-то примерно 17 17 с половиной и в зону 15 мы не уйдем такое тоже может быть но по-прежнему как сказали аналитики глаз ноут у нас достаточно слабый сейчас интерес. Инвесторов к биткоину и в большей степени все позиции, которые при любом ралли удерживались, они распродаются. То есть любое движение вверх, либо около базовой стоимости, либо чуть выше базовой стоимости, покупки имеется ввиду инвесторами актива, они как правило распродаются. И по-прежнему все еще нет полноценной капитуляции долгосрочных инвесторов. Поэтому уход более глубоко все еще в рисках, но при этом после этого, я думаю, что мы попытаемся потянуться вверх, поскольку большинство инвесторов, на мой взгляд, конечно же, будут ждать ситуации, связанные, во-первых, с отчетностью, которая будет выходить в сентябре, в октябре, здесь будет отчетность крупных техов, это будет Intel, AMD, Microsoft, также это будет и финансовый сектор, в том числе Visa и PayPal, поэтому мы будем ожидать, вот именно этой статистики с точки зрения фондового рынка, который у нас сейчас достаточно серьезно коррелирует с рынком криптовалютным. И если мы с вами посмотрим на дневной таймфрейм индекса 500, то мы с вами видим, что динамика однозначно нисходящая. При этом есть риск ухода в более глубокую просадку. Почему? Потому что money flow на индексе S&P 500 намекает на снижение. И если он уйдет в красную зону, то мы увидим отметочку в 3%. 1800 пунктов вполне себе вероятным. Если это произойдет сейчас на Дневке, то, конечно, криптовалютный рынок тоже ожидает падения. Происходят какие-то локальные раскорреляции, но в целом сейчас рынки в основном идут бок о бок друг с другом. Также хотел обратить ваше внимание на тот факт, что я ожидаю, скорее всего, движения, Такую нисходящую динамику вплоть до сентября, потому что, на мой взгляд, большинство инвесторов будут все-таки ожидать подтверждения той самой ястребиной политики от Федеральной резервной системы 20-21 сентября и принятия решения по ключевой процентной ставке. Также на середину сентября у нас приходится в том числе и экспирации по фьючерсом, обратите внимание, 15 числа будет период этих самых экспираций и инвесторы там с 14 по 16 число, сентябрь имеется в виду и инвесторы конечно же ожидают именно этого факта. На этом наверное все, всем спасибо, кто смотрел это видео до конца, обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментариями, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал Индекс Рейд, всем спасибо и до новых встреч.